Привет, друзья! С вами снова Алексей Васько. И мне сейчас в последнее время партнеры часто очень стали задавать один вопрос. Как я могу заработать на квартиру у меня есть всего 3000 рублей. И как я могу с помощью них и SkyWay сделать себе квартиру? Я решил записать это видео, чтобы ответить на этот вопрос. Итак, у нас перед нами таблица, собственно, наша. Мы заходим факту. Начнем с того, что 3000 дает нам. Это 50 долларов. В компании Skyway Invest Group есть рассрочки на 50 долларов. Почему я рекомендую рассрочку? Потому что если вы возьмете именно рассрочку, то никакие переходы с этапа на этап, и смены дисконта вас не будут касаться у вас есть 3000 рублей что равняется 50 долларов в skyway invest group есть рассрочки рассрочка на 50 долларов даст вам если вы будете платить раз в месяц а рассрочка она идет на 10 месяцев поэтому 10 платежей по 50 долларов 500 долларов на за это вы получите Тридцать две тысячи пятьсот, если вы будете каждый месяц оплачивать. Если у вас будет возможность оплачивать сразу по три месяца, то за одну такую рассрочку вы будете получать десять пятьсот, что чуть-чуть будет больше, то есть если вот все остальные вы будете проплачивать меньше, ну то есть семь платежей, то там будет чуть больше, чем тридцать две пятьсот. А если вы сразу возьмете на 500 долларов, то вы получите 37 500 тысяч. Ну, в общем, будем отталкиваться от 32 500 долей компании SkyWay. Итак, у нас есть 32 500 тысяч долей. Вот мы впили. И что мы на самом деле получим, если будет идти по бизнес-плану в течение пяти лет, 2002 год, если вы решите вдруг продать весь свой пакет акций, то вы сможете выручить миллион пятьсот восемьдесят рублей или двадцать тысяч долларов. Но если вы подождете еще год и продадите весь пакет акций, то за это же вы получите 2 миллиона 490 тысяч. Но опять же, как видите, рост компании продолжается и стоимость акций, вот это вот стоимость продажи пакета зависит от стоимости акций. Стоимость акции растет, стоимость пакета растет. Соответственно, и количество дивидендов увеличивается. Я бы на самом деле не рекомендовал вам полностью продавать. У компании очень большие планы, и она не собирается отступать от этого. И когда она реализует достаточно много дорог, а это 15 лет, 15, 20, 30 лет, через 30 лет стоимость акций может достигать, я подозреваю, что и 1000 долларов. То есть сами представляете, что вот ваши 30 2500 долей превратятся в 32 миллиона 500 тысяч долларов. Это сам пакет акций. А дивиденды вы будете с них получать, ну, разделить на 25. Допустим, выйдет через 30 лет, то, как я сказал, в итоге дивидендов вы будете получать 1 миллион 300 в год. Миллион триста тысяч долларов. Ну или тому эквиваленту, то какая валюта будет тогда в ходу. Так что думайте сами, решайте сами. Все на ваше усмотрение остается. Изучайте компанию. Если поверите в нее, вкладывайтесь. Если не поверите, ищите свои варианты, куда надо вложить, потому что за вас это никто не сможет сделать. Всего вам доброго. Профитов. Удачи.